Привет. Привет. Сегодня у меня в гостях Егор. Егор будет распределять места, придумывать названия, говорить, куда бы в этом можно было пойти. В общем, кучу дел у Егора. Да. У очень Ты много. Тренировался денег. дома? Я, ну, да. Давай начинать. Так. Вот. Ой. Колье. Это. Ша, это воздушный паук. Ходить в школу всех пугать. Меня сейчас паук съест. Ой. Такой браслет. Да, браслет такой. Ага. Прозрачный лук. Лук. Прозрачный э, лук. Лук собирать. Когда я последний раз лук собирал? Давно. Это такое украшение Во. на голову вообще непонятно, что это. То ли это... шляпа, то ли. Магический шар. В да. музей там где с планетами Планетарий? Да, вот Ты, Тебя там будут использовать Как какую-нибудь планету Это такой браслет Тут сильный-сильный магнит И эта штука на нем болтается и не сваливается с него Прикольно? Да, прикольно Волшебная пластина Ой, Вот у меня здесь. все волшебное да. А это носить Но Там где много железа Дам тебе все примагнитить. Колье такое. Мудрая машина для доктора. Это... Ну, к любому врачу, у которого есть вот это. Ну, к врачу, Далеко не у любого врача есть это. Нужно пойти к врачу с этим, прийти и сказать что... А это ему лечиться пришлось. <свят> так, следующее. Колгейт такой, вот такой он. Удачно вот до он должен <свят> висеть. Ой. Самое первое украшение. Куда в нем можно ходить? Первый руби кольцо. А вот это прикольно. Смотри, это так. Потом к нему что есть это? еще одна фотография. Вот такая. Ты тянешь за голову и вытягиваешь вот это вот. А как это надевать? Сейчас покажу. Вот так вот надевать и, и так вот смотреть. Наполовину живая птичка, наполовину нет. Ну, похоже, что она совсем, совсем не живая. А куда ее можно носить, такую птичку? В зоопарк. Таки да. Так, вот. Это вот колье Вот такой вот он. Такого размера. Веревочку нашей. Как ку, колье, колье. Стрикозы потерялись в лесу. Куда носить трикозы в лес? Ну. Да, поезд. То, что ты тут не один потерялся. Хорошо. А это вот кольца такие, ты вот так вот их носишь, они на каждом пальце. Так хоба у тебя перепонки между, между пальцами возникают. Ну, лягушачья лапа. Ты догадал. Она так и называется. Ну просто она лягушкой называется. Кольцо лягушка. Это можно носить. Вот тебе хочется поплавать, а ты рук, а тебе хочется быстрее руками грести. Вот ты идешь и ну плывем что есть. Это такая браслет, она же книжка с картинками. Кто даже какие-то закладки? Старая библиотечная книжка. Носить в библиотеку. Прийти и Это... а у меня уже книжка есть. Колье. М -м запутанная вилка. И куда запутанную вилку? В, в, любой в любую кафе, там есть макароны. Мне кажется, сейчас последний будет. Это браслет. Он серебряный. кстати, так сделал. Две собаки носить э, вот там где животные, ну в общем со собак покупать ты смотришь на них и думаешь какую же выбрать это или это это точно последнее да точно ты хочешь еще ты разошелся да первое место ой нет на последнего. самое самое предпоследнее самое последнее это паучок третье место да третье место второе Второе это будет. Второе то вот это будет. Лук. Да. И первое. А первое вот это. А гран-при есть? А гран-при это... Стол. Или это гран-при, а первое другое? А гран-при вот это будет. Мне это понравилось. Мне подарок есть. Да. Ты готов? Да, готов. Подарок. Ложка. Ложка. Я кушать кашу вода. Да. Ура! Ура. Егор, а знаешь ли ты, где узнать имена авторов этих работ? Не в комментариях. В описании к видео, правильно. В описании к видео будет еще ссылки на этих людей, можно по ним потыкать и посмотреть, что они еще делают. У Вероники 14 ответов. Брошь на плечо у Вероники побеждает. 14 человек проголосовало у Вероники. И интересно, что на вопрос ваш любимый ювелир, 4 человека из 14, ответила Юра Белков. У Пети победила Ухо. Кстати, и у Кати побеждает. И, и что-то побеждает. У Кати получено 5 ответов. И побеждает поровну. Два места. Колье для головы. И мой браслет побеждает. Так, так, так, ребятки. Ну-ка, подсобрались все. Мне медуза не очень понравилась. Не понравилась медуза. Да. У тебя будет крутиться там над головой. Очень прикольно. Итак, всем голос... Мне голосовать. Мне понравились. О, пингвин. После того, как проголосовали, можно нажать еще посмотреть результаты, и он покажет, кто побеждает. Пока! Пока. Будет а там ну, просто бумажка. И так нельзя делать. Просто бумажка. Ничего нет.